GR, of course, doing pretty well last season in ESL Challenger League's regular phase where they went 5-2. Uh, pretty damn impressive honestly. I <gunfire> Total scrap in middles <laughs> and Rare Adam are left worse for wear. 40 seconds and there's still three more players to find. Do <laughs> you <laughs> <laughs> Залез на хату. Еще На хате живет. хп, на хайтах, 5 хп. Два, еще! Маку Хорош! Лампа помню, есть? Головы Видел. нету Джанга. Да? Ко, -ко, ко лампа есть? Да, да. Подожди. Не вижу. Я играю, не вижу. За, не За файром нет. нет.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 Я окно забрал. Вышел, вышел, баксай. Вышел, мусорка. Я пикал сегодня. Ещё, oh, мусорка и маркет. Oh, баксай, yeah. баксай, справа. Oh, а, бил, один бил, в один, бил, нахуй, ну один в два, вы чё, какие баны бил. не сказали мне. Биг? Вроде бы зиг. Окно слева. Зигл. Крадер занял yeah. Пошли бэс идем, нет? БЭП пункти, БЭП пункти Он сам. Справа, справа где-то Дефолт Дефолт и китчин, дефолт и А, и форест, и надо идти, прямо сейчас А Слева Вы чё, ебан Очистая, лас информация. Охуенную информацию я бы дома был Где он? Маркет Я не знаю. Ну, где он в маркете Нет, за дивлом я съюз пас строил выход на путь с бадом. Так себе на самом деле. Я попробовать. Ом. Ши? Да, да, ва ва Хорош. Яма, яма. Яма, яма, яма. Вышел, вышел. Я подчекиваюсь, что. Где он? Дефолт он. Хуё. Тут два девайса в конь. Бачкой? Наверное. Да, да. За да, фаром видел, прошел кт, по-моему. Кт? Он... Кт это Как будто он хочет, хочет на бояти. Так извини, давай на бой перемещусь. Это джангл все заберу просто. Угу. Кон девайс. Он же маркет может. Б-б-б-б. Да, да, да. Хорош. Вот они, 16 на 9. Это старость, дружище. Маленький. Граф отрачивает. Стар, дружище. Я бы стоял на меду не хуйня. Ковры похуйнят. Ковры. Яма. Яма вроде. Тихо, тихо, тихо, ба нету Нет, нет, да Смаки Выход, бэ Ебались Упал, кар Не-не, я еще пойду Требу дом, я пойду у вас Настя nice. Яма, яма ковры Яма вышла, после этого не дает А? Здесь иди Парвуш, хорош Ещё тетрис Яма, яма Убил ям А тетрис? Тетрис, тетрис, тетрис Хороший in regulation or i guess into yeah. our overtime mediocrity under pressure under scrutiny already on this a bomb site two kills though this man is untouched yeah. and they end up colliding into a brick wall mediocrity has been that many times over but don't understand performance 4g are gaming so far in the series я медю, ну, не самый лучший, понял. Там вот там... Кто да я мед забрал, да? Да. Я не собирался. Нет, okay. Я на пушке собирался, слышишь? Ты можешь в камеру... А обезьяну нести лес, если что можно. Ха-ха, сейчас будет на А еще вообще зиги можно выпустить. Я медю... Я на пушке. Я на пушке. Прыгаем, похуй. Что я на тебе, возьми, кон. Да, Совет <смех> Он Яма. Дал, я умолик дал Дай моль в Я мо яма <шиф> ну, мне так все смотрели в их сука, сработало, как ну, по часам. Сто процентов. Я щас не тобой блядь, секундер АВП. Голова. где ты в коне. Голова убил кун, драл убил, ну мы пойдем? коробушка лежит был на голове, и падал где-то вроде чел был, где-то сиш, где? Ну ты, ты, ты, ты, прыгал, Че-то кинул? убил новик, пойди почисти, а, а, пошел пошел, market маркет market, кросс правый бок сайт молека, два, Порост Хорош Видите? Ласавик Где он? Где-то oh, у тебя, oh, был в окне давно, Сейчас маркет, yeah. наверное. Кстати, боксайд уже будет Он, он наверно, меня смотрит. Oh. Oh. Oh. Oh. На, заканчивайте Один, аз, значит Я джангл заберу, надо заканчивать Между, нет За фаром. Ропс, ропс, ропс Зикет, малик даю Я вставлю по Зик Зик, заберите мне жду я не знаю как обновить это да, КТ, КТ. я смотрю это это это это быть. это КТ. это это это это то кинул. Там КТ топает, кон, кон, я смотрю. КТ Ладно, Я это Троли нет? КТ и красный. красный Я над коном буду флешить Бомба на чё? Кон, кон кидай Красный, красный Леттс гоу Потом хай дали на не видел Два два в коне Лом на его ну, В окне, блин Ай, ксебался. Джангл, джангл, убежал. Джангл. Я пачка. Окно. Конный ладдер, блядь. Я конный. Это... пачка заберу. А, чё, а чисто? очиста? Не, не, два, два джанга были. За колонной будет? стоит джангл. Еще джангл уходил. А еще он убегал? А, нет, это фара. Еще када без у Динаба может чем был? Мне или? иди на Б быстрее на ножа. А чисто, а чисто, а чисто. А Блять. Он кичин забежал, он кичин забежал. Брат. Почему он так сильно стреляет? Ты мог защититься, просто перепрыгнуть. Да, да, да, да, да, это правда. Не ожидал, что тренера-то не кто And Cammy's got a smoke. He's got a kit as well. And he can drop that on that bomb to make this more difficult here for QQ. He won't know if he's tapped it or not. But Cami didn't make the cross. He didn't even try and stick it. And now they're pinned into awkward positions. Cami trying to tap, but QQ's got him off it. And he knows that Cammy ain't sticking it. He's running out of bullets. But Cami, a kill won't matter. It won't count. GR gets a 24 first. Yeah, technical viewboard. No, hooly deal it. Это уже третий, по-моему, четвертый. А ну, да-да-да, это кхузенки и допы. Я заебался на хуже. На этой карте. Мы раз разогреваемся перед Инферном. Разогревчик слегка. Плотный, плотный разогрев. Если бы мы были на боткемпе, Дюпрайс. Так, ну разминку мы закончили. Переходим ко второй карте. Вон. Скамейку на флеш. Чёпа, да. Зик. Зик убили или чё? Убий, За фаером За файром За, фаером. А. За хп! Слева. меня граната упала в коне Конечно, есть! А. А. Чё, кто прыгает? Да. Я, я смочу, блять а, если, если, если, если ты мне дашь смок Я попрыгаю, нормально да, да. А? Чем мне забрать ты мне скажи лучше я все тобой на самом деле да. можешь на фраг где-то вам забрали в маркет в маркет они будут забить я зиг забрал я не могу ческал за тебя зиг зиг зиг зиг видел видел зиг, зиг да уже. я фокастаю ну, вас я в спину через. разметен был заметил. бы дом вот оно фэнгл пацан вообще не понял откуда Опыт, опыт нахуй, тренировка гранат, <с тренировка вот этих моментов на закрытых картах